Ее, Вот и тут Ём Ём Чилим на блоке С пацанами Курим башки Покупаем шмаль Чилим на блоке С пацанами Курим башки Покупаем шмаль Все подписчики хотят со мной соткаться У меня тут баба, бабок Тебе не сосчитать Кенг Чилим на блоке С пацанами курим бошки, покупаем шмаль чилим, на блоге с пацанами курим, бошки, покупаем шмаль У меня столько тёлок, столько славок Мне не нужно столько, лишь сала. Я купил столько сала У меня его теперь немало Я чилим на блоге с пацанами Курим, бошки, покупаем шмаль чилим, на блоге с пацанами Курим, бошки, покупаем шмаль ты куришь, бля, навоз Йоу, сало, бля, навоз Я выращиваю пшеницы, бля Кокос, колос, ага Челим на блогу, цинами. Курим бочки, покупаем маль, Челим на блогу, цинами. Курим бочки, покупаем маль, Это пакету 2021 Я в хламло, я в хламло Забирай меня скорей, купим бошки ко мне Забираем своих друзей, купим бошки ко мне Будем, будем танцевать, я в говно опять стрелять Буду я ложиться спать, но стрельники стос, не забывай про свою мать Забирай меня к себе, будем чилить на балконе И ты у тебя на хате Забирай меня к себе, зутаю, тау, тау Забирай меня к себе, ты вроде мне, носу. блядь, сюда хуй нас, блядь, ⁇ баный брод, ты китас, ⁇ баный Забирай меня к себе, будем чилить на балконе Закупим много бошку, аж курить масс маленький спать, Доброй ночи, Никита, пока, Доброй ночи, а -а -а. Будто я хочу это лето, да, чтобы с тобой тусить, да? Будто вот я с тобой тушу, да, это будто я жру тушёнку, да, сука, тушенка, да, я будто с тобой лечу.